Первое – это подъем плеча и встряхиваем его, да? Потом открыть шлюз, ой, открыть ключи шлюза, да, мы обоими руками прошлись. Третье – это открываем шлюз и кулачком как бы спускаем в воду. И кровь и уводим центр от центра к периферии. Далее мы переходим на ягодицу. С ягодицей мы работаем как? Ну, во-первых, растираем, это я уже говорил вот здесь, да? и поперек, и параллельно, и по диагонали, и э, крестец отдельно. Отдельно даем э, кресу много внимания. Э, здесь мы прорабатываем еще точки, во-первых, выносочнение крестцово-подвздошное, во-вторых, точки на самом крестце, э, точки выхода нервных окончаний из крестца, то вот эти вот, видите, выход. Критес это 5 сросшихся костей. Между ними есть четыре выхода для нервов. Эти места мы также прорабатываем, чтобы еще раз не бегать вокруг человека. Там же мы, собственно говоря, и продолжаем. Значит, локтем мы первое, что прорабатываем, во-первых, можем проработать с конкретной точки. Сюда начинается вот здесь. Как его обнаружить? Ну так, условно, визуально, да. Вот ставим примерно точку на выходе бедра на вот этой косточке, где ямочка, да, и на, на седалищной кости. Сейчас покажу на скелете. То есть получается, вот сюда речь на на которой мы сидим, здесь рисуем точку на теле, ну проекцию точки на теле человека. Вот тут рисуем точку. И вот тут рисуем точку. Тут ямочка обычная вот в этом месте. Получается такой вот треугольник у нас, да? Ровно по бисектрисе из углов этого треугольника, да, получается вот тут вот, в этом месте идет э, начинается дальше нерв. Это все вот эти вот, э, все он образуется, все вот эти вот э, нервные корешки, конский хвосток называемый, от, э, от первого, ой, от 12 примерно грудного отдела вместе со всеми вот этими, объединяется в один толстый нерв, который вот отсюда начинается. И чаще всего здесь, собственно, проблема и начинается, потому что э, грушевидная мышца его пережимает, пережимает, как, передавливает, пережимает как раз к этой косточке. Вот от этой точки рисуем треугольник до верхней точки и до седашной кости. Получается на пересечении десетатриз у нас точка куда начинается седалищный нерв. И он мы проработаем локтями. Да? Я поэтому пишу первое. Лактеотехника это работа по точкам. Крепление мышц но опять же крушевитные мышцы тут их много я все перечислять не буду там большая ягодичная средняя година малая годичная <свят> Перекрепление их с этой стороны к версии длинных костей <свят> так э -э растирание вернее глубокое проминание ягодиц по мышцам как сюда, в сторону, так и в обратную сторону. При повороте ноги, помните, мы делаем вот так. Похоже на пир. Мы подробно буду будем Так, уголка по напишу. Далее рисуем птичку вот такую от креста, да, с двумя подковами. Потом прием нож входит в масло, когда мы вдоль, еще раз нарисую, вот идут древние кости костей. Вот тут идут ребра плавающие. И нам вот эту квадратную мышцу надо растянуть вдоль, не попав ни на ребра, ни на кости кости, иначе будет больновато. Неприятно. С человеку это у нас в тело входит от пальца расширяется расширяется все при целиком и может быть кому-то там будет позволено еще и локтем сделать да но с локтем посторожнее если это еще будет такой удар то это достаточно болезненно поэтому иногда мы особенно с худенькими людьми доходим только вот до этой зоны до расширения расширяем расширяем мы нарисуем вот так вот, вот тут. направление вот наша кулак. Соответственно, все наши движения локтевые делаем так, чтобы мы скользили мимо асистых позвонков. Ни в коем случае их не касались, на них не давили. Это достаточно болезненно, да и просто, говоря, не нужно и неприятно. Просто у некоторых людей бывает, выпирают асистые позвонки, и когда мы будем работать, да, иногда бывает, что можем задеть. Поэтому просто будьте внимательны. Так, дошли несколькими движениями. Нож входит в масло. 4. Нож входит в масло И продолжаем локтем обрабатывать концентрическими кругами Раз, два, три, там, четыре Приближаясь вот к этой точке Ну ямочки вот тут есть знаете, особенно у женщины они более ярко проявлены. Далее мы перевозим руку над подзвучной костью, да, и подбиваем ударная техника ее в нескольких местах. Таким образом мы еще больше декомпрессируем тазовую часть от вот этой точки камня преткновения. Или каким-то там синим шлицовым показать вот от этой точки. Так, записываю. Пятое. Это подбитие подзышек костей. Шестое. Вернулись назад, ну симметрично, да, вот и И начинаем делать спираливидные движения вдоль позвоночника по паровертебральным мышцам. Снизу вверх наше движение идет. Локтем с утяжелением, то есть вторым локтем мы даем тоже сильно Руки можно держать как хотите, можно так, можно так, можно так Впиваясь в гребень под, в, То есть тут практически мы такое, знаете, во-первых, растирание, да? Во-вторых, глубокое разминание, во-вторых, декомпрессия, да? Потому что идем снизу вверх и в-третьих, декомпрессия за счет того, что мы сочленения, на осисти на отростке нажимать нельзя, но можно нажимать на э, реберно-позвоночное сочленение. Соответственно, движение идет именно вот в эту сторону. Еще раз вам показываю, как это происходит. Видите, вот где сам осисти идет. А его сочленение с ребром выше, выше на два пальца. То есть там два 3 сантиметра до него поэтому с этой стороны слева у нас движение идет вот так вот по этой стороне да в эту сторону закручивается спираль справа идет спираль закручивается в другую сторону учтите это очень важный момент кстати многие массажные кресла я не использую не приемлю именно поэтому потому что вроде бы нужно декомпрессию делать а у них вращаются шарики что маленькие ролики в обратную сторону, понимаете? Они как бы компрессируют наш позвоночник. Соответственно, еще раз показываю. Вот здесь примерно проходит реберно-позвоночное сочинение. Первый раз прошлись, да? Второй раз прошлись, ну, для тех людей, которые такие мощные, да? закачанные, закаченные или там все, прям можно острием локотка, да? Иногда даже просто, давай, давай, жми здесь. Один раз пришла девчонка хузненькая, анарексийка. Она тоже, вроде кажется, как бы не сломать. Нет, она просила, давай жми именно локтем, там посильнее в конкретных местах. Поэтому да, здесь мы можем даже добавить рывковое качание. И также можно услышать хруст. Это хруст опять не путайте, не в самом позвоночнике, это в реберно позвоночнице соединении которое. При изменении которого он также тянет за собой и сам позвоночник Далее проход делаем побольше Такими более массивными движениями Ну, чтобы по ребрам не было больно Вы можете перейти на другую часть локтя Вот на вот эту часть, да? Либо вот на вот этот треугольничек плоскостью Плоскостью ведете, будет полегче человеку После этого применяем технику рубанок. Так, вот здесь подожкости. Так, Так, седьмая техника рубанок. Рубанок это что значит? Это мы глубоко растираем уже массивно всю вот эту зону. То есть если до этого мы там работали отдельно там с лопаточной зоной, там, да, с бегодичной, э, с поясничной зоной, да, то сейчас мы рубанком обрабатываем всю вот эту часть. Итак, что мы делаем? Э -э, берем руку, кладем уже плашмя, то есть работаем всем плечем захватываем вот так вот, как раз похоже движение на рубанок. И тут, в принципе, захват может быть любой. Можете так захватить, можете так, можете вот так захватить как угодно. Ну вот для демонстрации я делаю так. Значит, вдоль всего тела проходим 4 таких углосов делаем да? вместе с ягодицами. Потом большими мазками проходим вдоль линии роста мышц. Ягодичные мышцы вот так растут, да? Ну и, соответственно, вдоль этих мышц делаем натяжение вот такое большое потом вдоль э, косых и квадратных мышц вот такое большое э, вдоль широчайших мышц и вдоль э, трапециевидных мышц Трапециевидные мышцы вообще-то отсюда идут полигонали к углу лопатки да? поэтому вот я чтобы было понятнее, рисую так вот, мы ну, стираем, как пытаюсь лопатку, как можно дальше. Вот это вот все техника рубанов. Соответственно закончили ее, да? Переходим э теперь на растирание парадольное двумя руками с техникой роллинга. У нас руки ходят параллельно, если немножко подкручивается Вот. самого плеча да, от трапеции верхней части да, до вертодицы <служдая> плечи и <свободили> прошлись после этого мы ставим лодочки <свободили> <свободили> начинается э э э э регата на яхтах да? ставим лодочки первая лодочка это вот здесь растянули. Там плавающие ребра, там почки, там нам не надо давить, нельзя туда стучать. Мы просто внедряем с ладонями, растягиваем и несколько секунд тянем квадратные мышцы. А Там, где выше начинается ребра, да? От 12 позвонка. Ой, не 12, 10 го 10 грудного позвонка. Мы уже делаем короткое движение. Внедрились, раскрылись. Внедрились, раскрылись. Это такие... Это не массажное движение, это именно мануальное движение. Они кивательные, вот такие. Чик, чик, чик, чик. Стараемся таким образом расшатать и растянуть реберно-позвоночное сочленение. Так, это, это я изображу вот такими маленькими булочками. раз. Следующее движение, достаточно одного прохода, тут не надо много делать, далее у нас подключаются локти, мы внедряемся в тело человека перпендикулярно позвоночнику, доходим до предплечи и растягиваем позвоночник, доходим и растягиваем, доходим и растягиваем, пошла как бы уже регата, да? то есть сами это вот Растягивание позвоночника локтями Это символизирует то, что лодочка ушла вперед А это на водной глади образовались вот эти вот Как называется, называется, Шлейф такой Вот этими большими Нарисую И последний такой можно сделать на трапеции Уперевшись в шею и в плечо То есть вот так вот растянули ее, да? так 8рега напишу после этого мы переходим непосредственно именно к декомпрессии такой достаточно жесткой то есть смотрите мы растягивали растягивали расшатывали расшатывали да распирали, распирали, толкали, толкали. В общем, практически уже все подготовили. Теперь вот эти вот яхты пошли, когда да, плыть, мы как бы условно эту зону делим на 4 части, 4 подхода вместе с плечом, да, потом на 3 части, потом на 2 части, то есть два раза сделали вот такой проход, и потом на одну часть. Когда делаем одну часть, у нас рука вот это встает на... Давайте здесь вот продолжу совать. Встает на крестец. Делает в нем упор а вторая рука, локоть находится с той стороны позвоночника от вас, да, не задевая сисьты отростки. Она делает расшатывающие движение вот так вот снизу вверх. Причем эта рука действует также, но в противоположную сторону. Она тянет вот сюда, но не сползает. Не сползает она с крестца. В противофазе мы растягиваем позвоночник еще раз. И расшатываем его. И потом идет мощное давление, когда у нас ставится теперь уже на вот эту точку. Рука дальняя от головы, да? А ближняя рука, начиная с ребер, именно с 10 ребра, она вертикально мощно растягивает позвоночник. опять буду слышно в нескольких местах, там до 8 может быть, щелчков, хрустов, трасс таким образом осуществляем. Так, это я напишу то есть регаты, первые. Это девятое Это будет относиться, к к номер три Девятое – это локтевое расшатывание, да? да? Это, собственно говоря, траст. Ну, это движение называется бульдозер. Чтобы легче вам... Не вот такая метафора, чтобы легче можно было запомнить. Или каток. Асфальтовый, асфальтовый каток. Напишу бульдозер. Так, и после этого переходим к обработке лопатки. Значит, растерли, размяли мы ее еще вот здесь. Да? Можно дополнительно ее еще раз, локально растереть здесь для согрева. Заводим руку за спину. Второй рукой, локтем, мы через шею, размяная шею, да, проникаем. что под под плечо для этого вторая наша рука локоть кладется возлагается на крестец и мы держим локоть руками управляя этим локтем то есть надо нам залезть грудную мышцу проработать или видно мышцы с передний да, Мы приподнимаем руку назад, отводим ее, да? и свободной рукой, то есть тут в основном работаем только той рукой, которая возле головы. Та рука, которая на кресте она в данном случае отдыхает, во-вторых, растягивает крестец дальше, все-таки декомпрессирует поясницу, да? и третья, она управляет локтем. Проработали, потом растянули лопатку, уперевшись, Одну руку сюда, другую руку сюда. То есть мы растягиваем передние мышцы, да, здесь зубчатые мышцы растягиваем. Потом в обратную сторону. То есть уперлись теперь движение вот сюда. Движение вот сюда. Далее положили, ну, два-три раза так сделали, покрутили лопатку, да, чтобы она освободилась. Протрясли ее, чтобы она легла за может так вот ее потрясти, дать понять человеку, что он расслабился, он как бы бывает зажимаются люди, да? а тут автоматически они так раз и понимают, что надо отпустить все свои мышцы, все свои проблемы отпустить, наконец. И далее растерли вот эти мышцы, которые крепятся к лопатке со стороны позвоночника, да, растерли ладонью, растерли кулачком, растерли локтем, локтем потом проделали то же самое декомпрессию, что делали вот в ногтевой технике, да, Опять в эту же сторону. Раз. Раз. Так, первое, давайте э, растяжку лопатки напишу. Это э, растирание локальное, имеется в виду. И техника, когда мы доходим до верхней части трапециидных мышц, мы этой второй рукой свободно да можем побольше их открыть и растянуть. То есть мы лопатку натягиваем. Ой, ну, плечо уже, оттягиваем назад, получается, назад, расширяя, освобождая эти мышцы, дополнительно прорабатывая их локтем. А, когда нужно открыть лопатку побольше, да, мы опускаем локоть ниже к столу. Лопатка, получается, раскрывается перед нами. можно залезть глубже под нее. А, после этого мы переходим к точечной технике, и триггер напишу соответственно основная точка это у нас вот здесь между кремляным отростком и ключицей потом посередине расстояние до края лопатки потом на краю лопатки с одной и с другой стороны. И несколько точек вдоль лопатки, там где крепятся аппетитная мышца и амбовидная мышца. А далее просто вибрации заходим в лопатку. Про там э, точка тергира. Да? Четвертое это у нас локтем. Ой, заговариваюсь, извините, давно преподаю, уже поздновато. А, не локтем, а кулачком. То есть мы пока еще держим локость, да, а кулаком проходимся перпендикулярно волокнам трапеции А волокна идут, извините, кафель, конечно, получится. Вот так, тут сверху тянутся, тут отсюда тянутся а тут снизу они тянутся вверх. То есть, соответственно, мы прорабатываем проходами вот вдоль этих волокон. В сторону лопатки от центра к периферии опять от опять центра к периферии так это вот вибрации кулаками Отпускаем локоть и отдельно прорабатываем две круглые мышцы Разминаем по-любому То есть вот здесь поднимали лопатку в принципе я уже здесь рассказывал <coughs> можно ее еще раз приподнять потрясти и отпустить высвобождая энергию ну и э, шестое это мы проходили мануальную правку уже э, об этом я сейчас не буду здесь рассказывать здесь только подготовительный массаж подготовительной техники а в дальнейших видеороликах я уже расскажу о непосредственной мануальной правке костей позвонков тазовых, таза ног, э, ушей и, и так далее. Поэтому не отключайтесь, подписывайтесь на наш канал, ставьте обязательно нам лайки. Но то, что вы смотрите нас, только смотрите. Это зря на самом деле, потому что вам нужно прийти сюда. Здесь больше знаний дается, дается прямо в ваши руки, вы это все проверяете на практике, для того, чтобы максимально быстро эти знания не ушли, не потерялись, а были внедрены в вашу практическую жизнь. Я надеюсь, вы уже... Работаете этими методами и прекрасно зарабатываете. Повышаете ваш доход вместе с нами. Ой, и да будет вам счастье. Поэтому...